Квест парковок. Вот смотрите, во всем городе Мадриде подземные парковки. Это очень удобно. Можно сказать, отдельный Мама, подземный город. Смотрите, как мы паркуемся. Вы видите расстояние просто? Вот Явно Сережа отсюда не выйдет, будет как-то вылазить, но здесь все так машины припаркованы. Ян, не трогай, пожалуйста. Вот такой вот квест. Аккуратность зеркала. Парковка для лилипутов, да Но вот они умудряются Парковать А как коляску мы возьмем? А как ты ее перенесешь сюда? Смотрите Не зря тут на права сдают очень долго Отошли Так, ну ты молодец Сережа правильно сказал, не зря здесь на права Очень долго сдают, да? И там, по-моему, если ты сразу не сдал То потом на пересдачу ты плачешь еще Там приличную Сколько? сумму Сколько? день Серьезно, да? Плачешь столько же, сколько и первый раз. Так стоим. Полицейские на лошадке. Смотри, лошадки, Ян. Вон, смотри, смотри. Давай тебя. Здорово. Видишь, как красиво? Ну так. Гуляйся. Мы ищем площадь. Ну, да, нам туда. туда? Да. Все, мы правильно пошли сначала. Потом что-то нас дернуло не в ту сторону. Пойдем, Давай, поехали за лошадками. За лошадками. Почему мы едем за лошадками? Какой вилл? Площадь там. Ребята, всем привет. Сегодня Испания отмечает День Пасхи. У них сегодня праздник. У нас на неделю позже, а у них сегодня. А у нас сегодня в православных И нам очень интересно посмотреть традиции пасхальные. Мы приехали на главную площадь, в центр города. И хотели, конечно, попасть на самое яркое торжество, это когда бьют 100 барабанов. Двигаемся вперед, смотреть, изучать традиции и местный колорит. Пойдемте с нами. Друзья, мы уже на самой главной площади Пласа де Майор и ждем. Но, наверное, еще барабаны не проходили, потому что люди чего-то ждут. Мы, ну мы, соответственно, тоже с ними пристроились. Вот здесь вдоль улиц люди останавливаются и в ожидании чего-то. Поэтому ждем. На солнышке, погода прекрасная. Сгореть мы уже не боимся, потому что мы уже сгорели. Поэтому будем ждать, как и всем. Что здесь интересно? А, нет, ничего, это а, готовится. Да. Ничего, это да, отсюда готовится. будет заходить. Окей, все. все, мы в хорошем месте тогда да. стоим. Интересно. Ну, наверное, будут. Ну, все, они будут вот ]аешь? так заходить. Смотрите, кто это такое? а? Кто это такой? души. А -а -а -а. Подходите. Дайте пять ему. Это такая... я, Смотрите. Так это... Но! Но! Отдавайте обратно, это же денег стоит. Но, и си, си то. Мальчики, отдавайте обратно. Но? Грася. Внутри по всему периметру находятся кафешки. Люди сидят, отдыхают, а вот это вот здание, я даже не знаю, что это такое, это гостиница, либо жилые дома, но тоже люди повыходили, некоторые на балкончике, вот смотрят. Женщина, да. Как узнать, неужели здесь жена то наверное, гостиница? Какая ну, гостиница, посмотри на людей, Нет? это люди это уже 200 лет в обед живет. Люди живут? Посмотри на бабушку свою. Ну да. Он явно давно тут живет, вон дедушка-мышечка, это мужчина не, не, не знаю. Обалдеть. Так, что-то там за суета какая-то. Кто-то идет. Кто же там идет? О, но ну люди хлопать начинают. Все, нас отодвигают. В сторону. Отходим, отходим. Чуть-чуть в сторону. это король но я не знаю главное хлопать а там разберемся стыдно не знать слышите как барабаны это же барабаны слышите Вон, да, и тут я уже я... так. Станьте. Интересно, интересно. Тебе Сто да. барабанов. Это мощно. А звук все громче и громче, слышишь? Яничек, барабаны. Барабаны сейчас будут пить. Маш, молодец. Только не потеряй, пожалуйста, шляпу свою. А где твои очки? В машине очки. Сейчас, сейчас, ты уже слазишь. Иди ко мне, иди. Иди сюда. С папой будешь? не сил? Мы спрятались от солнышка, а Сережа самый стойкий с Ренатиком. Вот там на фонаре они поднялись, и им видно хорошо, обзор такой. Но мы Решили не дергать, пусть они стоят, смотрят, 13 кепки Сережа снимает. Мама, Молодцы, мама, классно. Мама, все красиво видно. Основная часть здания расписана фресками. Очень красиво, но фрески такие необычные, Странноватые немножко. Голые части тела. Денис, пахнет везде вкусняшками. Самый популярный напиток это пиво. Пиво, наверное, и кола. Кока-кола. Ну он пиво, смотри, какая-то фигня. Да. Ну, это да. а это магазин. Да? ой как бабушка смотрится в окошке прикольно а -а -а. такое такая кафешка смешная прикольно так сидят да, как в теремке красивые балкончики ухоженные Света со хорошо зашли в кафе здесь очень много людей я не знаю что это за кафе прям целый город я бы сказала столько всего это у них тапасы популярные для куски. это тапасы тапасы это вообще бомба ракета то что я люблю оливки О, как их там много Смотрите на эту гастрономическую красоту, я бы по-другому сказала. Вас, держись за меня, Марк. Мама. Посмотрите, сколько людей. Мама. Мама. Выходим. Мама, мама, вот чужа поеди. Можно и чуросы. О, вон их чуросы. Какое разнообразие мороженого. В виде тигра, носа, палец, торт, рука. Мама, я хочу по равновесию. Да? Мама, можно ли видеть телефон? Ты видишь мороженое такое? Вот, види. Так вот похоже на. Марк захотел вафельку. Вот ему готовят вафельку. Вот он запекается. Такое заведение, конечно, прикольное. У людей очень много. Сладкая ватаная нет. Вот мы такую вафельку заказали. Сейчас нам ее готовят. Тело выпекают окей. Май, шоколад? А. А, показывай пальчиком. А уно, дос, трез. Так путник у нас дома есть. Давай, uh -huh. мы... uh -huh. Это? Что еще? Звездочки? Да. да, все. Крыль. Крыль, опусти. Спасибо. какая красота посмотрите а мы этот замок видели мы когда ехали помните мы ехали по дороге видели его вот он он высоко высоко на горе так тут внутри сейчас. да там король и королева все правильно все разузнали мы. Чтобы зайти 16 евро, это электронный билет, это вот очередь стоит, люди распечатывали заранее, а если так, то еще дороже, еще дороже стоит. Ладно, в следующий раз как нибудь. Смотровая площадка а -а -а. Смотрите, если не весь Мадрид То пол Мадрида точно здесь видно Если упадет, мы ее не достанем не море смотрите какие миленькие машинки это как экскурсионные наверное давай ручку не бойся ты что медведя боишься папа возьми его на руки пугался медведя вот я все все папа тебя держит Жарко медведю. Кондиционер внутри, наверное, мама, не предусмотрен. Мама, мама мама. А. Мама, ну, надо, если куда? хочешь, можешь дать ему жарко. Мама. Это чтобы сфотографироваться, нужно дать денежку. Ой, дюнтирует. прям. Мама, вот сюда, да. Наша прогулка подошла к концу. Идем искать, где мы заходили с парковки нашей. Будем ехать. Марк, какому медведю? Ну мы только прошли. Здесь подземный город под этим парком. Вот да, вот смотрите, вот тут отдыхают. Вон детская площадка. А сюда мы заходим. Спускаемся вниз. Давай я, наверное, вперед. Ян, давай мне ручку. Чего ты вытираешь все перила руками? Да, иду. Стену. Стоп, стоп, стоп, стоп. Без меня не выходим. Стоим, тут машины едут, вы помните? Все, мы на месте. Где наша машинка? Давай. Вот. С нашей парковки началось наше путешествие сегодня. Станьте. Син, линия Бланко. Станьте за белую полосу. Учим испанский Син Линия Бланка за белую полосу. Сейчас самое интересное, сколько будет стоить наша парковка? На нас три часа не было. Сколько? А, 8.70. То есть это не за час, слава богу. Это за день, да, наверное? Это не за день, это за то время, которое мы тут были. Хорошо. Ну тоже, тоже немало, да? Так прилично.